Продолжая тему, как подойти к девушке, возник опять вопрос, а что же ей сказать? Я думаю, что если вы скажете, что у нее красивые глаза, вы будете 128 в очереди. Никакой оригинальности. Так на чем же нужно сконцентрироваться чего делать не стоит? Надо говорить про себя. Что с вами? У вас такие красивые глаза, что я оторваться не могу. Так бы утонул у них, смотрел бесконечно. Надо научиться играть, говорить про себя, что с вами происходит. Не про нее, а про себя. То есть вот она настолько красивая, что в вас что-то происходит. Девушка, я не смог пройти мимо. Я просто вынужден подойти к вам. Как может быть такой красивой? Я просто в шоке. Можно вас пригласить на кофе, продолжить это удовольствие. А, невозможно взять и выучить какую-то фразу или там, повторить там, за мной или за другими экспертами надо быть спонтанным подойдите к зеркалу и будьте спонтанны просто играйте говорите про себя, про свои чувства про свои ощущения, про свое поведение ноги просто сами к вам привели ну как можно пройти уделите пожалуйста две минуты моему счастью сделайте меня счастливым Именно это а, есть ключ к вашим отношениям. Если вы будете... у вас тут глаза красивые, да? Тут можно и на них посмотрю, а то мне сильно больно хочется. Я думаю, что это не сработает. Позвольте играть. Вот именно эта искренность, эта импровизация и есть а, самое вкусное в вашей, в вашей речи. Не слова, а то, как вы их подадите. Экспериментируйте, становитесь счастливыми, говорите красиво и получайте от жизни удовольствие.